Наверное, вы думаете, что вы видели все в этой игре, но вы не представляете, как сильно вы ошибались. Этот видос я могу назвать действительно самым лучшим за последнее время. Мы долго шли к этому, и я решил создать самую эпичную и огромную армию под названием «Очко». Если вкратце, то это история создания моей личной армии. И я думаю, в ваших же интересах прожать здесь лайк, потому что на 150 тысяч лайков я попытаюсь снять вторую часть. Ну а в моей группе ВК идет конкурс на компьютер за 100 тысяч. Ссылки в описании. А началось все с того, что я придумал эту самую идею. Собрать свою собственную армию. Офигеть, там уже рекрутов сидят. Жесть просто, да? Короче, предлагаю создать новую комнату. Новую роль. Комната назовется просто армией, и все. Пока командир Пончик занимался дискордом, я пытался спроектировать нашу казарму, в которую поместилось бы очень много человек. И вот куриная лапка получилась. Идеи у меня были, конечно, грандиозные, но не очень практичные. В конечном итоге у нас появилась действительно крутая казарма, в которую поместилось бы довольно много человек. А после нам всего лишь оставалось переименовать каждого в Дискорде и повесить им уникальный ник. Очко рядовой 101. 102 далматинцы, короче, ребят. Все, Рядовой 102. Я думаю, 102 человека нам в принципе хватит. Просто... Рядовой очко 102. Все меняйте ники согласно купленным билетам, ребят. Итак, мои очкошники, заходим на Расторию Йоу Очередь просто все наши. <laughs> все наши 100 человек сидят. Как только мы зашли на этот сервер, нам нужно было выбрать какое-то место, где мы могли бы все встретиться. И начать отстраивать нашу казарму. Короче, я заспавнился на x 3 Всех жду здесь. Слушай, так тут офигенное место на x 3 Тут просто ровная поляна, тут самая ровная поляна, которую можно встретить на сервере. Нам действительно повезло. Мы появились в том самом месте, которое нам очень даже подходило для того, чтобы отстроить нашу большую и просторную казарму. Оставалось всего лишь дождаться моих бойцов, которые уже заходили на сервер. Так, мы пока ждем, пока ничего не фармим, просто ждем. Рядовой очко 26, добро пожаловать. Спустя где-то 5 минут наша зеленка уже была полностью забита. Но это было не все. Ведь нам нужно было дождаться как минимум еще 80 человек. Рядовой очкошник 68 здесь. <мес> <мес> <Опас. пливает> Отлично. Пончик, у тебя будет вторая пачка. А пока мы все собирались, я нашел для моей армии специальную задачу. Работаем, ребят! Первым Папаэ! делом выносим этот дом. Нам нужен этот шкаф. <мес> И от такого количества людей меня просто иногда даже выкидывало с сервера. Так, все, генерал на месте, ребят. Генерал вернулся. Папочка вернулся. Так, ну-ка, клан очко плюс чат в игре. Это просто жесть! Все сюда, все сюда, все сюда, все сюда. Я так полагаю, у нас клан Очко практически со собран, да? Уже здесь 20 хп выдолбили, нифига себе маньяки. Давайте вначале дом построим, а потом будем выдолбливать. Пойдем дерево фармить. Армия, фармим дерево. Армия, все, все в лес. Работаем, работаем, все фармим. Это во благо нашей армии, мы будем строить казармы. И хоть большинство из нас фармили камнями, но вы не представляете, насколько же быстро кончился лес в этой местности. Ты посмотри, как лес падает Надо да, просто, жесть. Офигеть, лес просто падает Запомните фразу Чтобы узнать свой, прыгни свой, говорите И все прыгни свой, прыгни свой. Лес полностью уничтожен, ребят Так, дерево все генералы, Генерал с фонариком в руках Дерево все генералу скидываем, кто фармил Только дерево скидывайте, другие резы не нужны. Так, строим огромный, наверное, купол. Все остальное здесь сейчас поперерейдим нафиг. Прям на воде будем жить. На плечи командиров упала самая ответственная задача. Отстроить большую казарму, в которую поместились бы все наши бойцы. Это офигенная территория, все. На воде строю, x3. Рядовые, надо фармить дерево, много дерева. Нам сейчас придется очень много всего сделать. Строительство шло полным ходом, макет казармы был полностью построен, оставалось всего лишь наплавить металл, и этим же временем командир Пончик принес мне берданку. Хорош, тут печки, Пончик, стой, подбери это все, пойдем поставишь, у меня места нет. Коптер летит, ты представляешь, как сейчас челик офигеет вообще? И чтоб вы понимали, какой-то гений на рядовом Пригнал шар и полностью заблочил нам выход И этот шар не просто не давал пройти Он работал как ловушка, убивая всех, кто под него вставал Разбиваем шар Просто офигеть тут сколько полегло в какой-то момент мы даже улучшили нашу командирскую комнату. И поверьте мне, очень даже не зря. Пока казарма строилась и металл плавился, мы решили зарейдить дом, который стоял недалеко от нас. И рейдили мы его камушками. 60 хп, просто 60 хп уже у стенки. Подожди, они они металл стенку уже почти выдолбили, или что? Они металл стенку почти выдолбили, слышишь? А зачем вы металл-стенку долбите? Надо было дверь долбить, там же дальше дверь металл. Отлично. Заходим, смотрим, что тут есть. Так, надо... Ой, МВК-стенка. Не, МВК-стенку не будем долбить. Надо долбить, короче, низ. Дверь долбите снизу. У нас враги. У нас враги, много врагов, ребят. Нас рейдят. млрс нас рейдят. У нас враги, ребят. На горе, на 230! вперед в бой на них, в бой! Шкаф целый, шкаф целый. отлично. В бой, ребят! Все рядовые идем на мясо, идем воевать с ними. У них базука была, они на, на всех патронов у них точно не хватит. Вот камень. Один минус, один минус, минус, минус, один стомиком минус. У него базука была, они на среде шли. Рядовые в бой. Одного убил, можно полутать попробовать. Все стоят, я четыре, четверых... я убил одного еще. А их тут человек 6 или семь с калашами. У них корова тут, слышите? У них корова? Они нас не зарейдили, все нормально, они засали. Хорош, у нас базука, издавай! Почти попал. У нас есть базука, ребят, все нормально. Не трать все скоростные, мы изучим их. Скиньте базуку. А -а -а -а -а. Скинь, скинь базуку, давай. Отбили, отбили й базуку и скоростные. Мы отбили набег калашистов. Офигеть, они просто вынесли казармы у нас. Скажем так, от нашей казармы не осталось практически ничего. Но самое главное, что шкаф они все-таки нам не вынесли. Мы сдержали, мы сдержали нашу армию. О. Спасибо Вот, молодцы, они заботятся о нас, смотри Вот это вот реально, ребя, ребята молодцы Они заботятся о генерале, они принесли мне спальник Понимаете, генерала любят Мы точно не понравились какому-то клану Который постоянно приходил и убивал моих рядовых Кто, кто откуда стреляет? Рядовые идем в бой просто, фигачим их Че встали? Его убили? Его убили нафиг Хорош. Но все остальное время я восстанавливал нашу казарму, ведь нашим бойцам нужно было где-то жить. Идите фармить дерево, надо ребят восстанавливать нашу казарму, которую пытались зарейдить. Коптер, коптер, коптер, коптер, коптер, коптер, враги, коптер! Они в, хэви, они в хэвиках, они в хэвиках. У этого клана явно был какой-то план, и они его придерживались. Я только восстанавливал дом, они прилетали с зажигательными ракетами и пытались его сжечь. Также в доме у нас появился бассейн, где частенько плавали рядовые. И знаете в чем подвох? Кто туда падал, вылезти оттуда уже не мог. Все, дом восстановлен полностью. Но на этом этот клан останавливаться не собирался. Они снова прилетели на корове. Воздушная тревога. С той а же стороны, это... откуда по вам стреляли, они... первый раз. Они сейчас они, они они ее разобьют! Они сейчас а... ее разобьют! Они ее а... разобьют! Это фига? Это ГГ Скоростные, скоростные, Дима, скоростные бери Скоростные да. на крышу Наверху, прямо на крыше, да, их очень много, там хазматок во всяком таком Убили, да, убили да, всех, убили всех Всех убили? Вы что, рожите? Да. Как? Парни да, убили они все мертвые, их забили с камнями просто Где? Твоя умерло, где-то больше Трое умерла. Там их до было? А кто это такие вообще? Новка Меня взорвали, блин как бы они ни пытались нас уничтожить, наши рядовые бойцы смогли справиться с ними даже камнями и забрали у них три топ-сета. Ну а некоторые рядовые цели направленно стояли в дверях и не выпускали генерала, и тогда я нашел выход из этой ситуации. И дабы нас больше никто не выжигал, я улучшил полностью фундаменты и потолки в камень. И нам всего лишь оставалось раздать комнаты. Эту задачу я поручил командиру Плюшки, а сам направлял свою армию на рейды всяких домиков. Калаш генерал и патроны. Патронов походу не было. У нас есть калаш. Кто стреляет? Кто это такой с шкой? рядовой понял это наш короче тут дом в онлайне блин ну у него металл стенки я думаю не стоит его камнями рейдить о тут бункер строится ребят мы можем стенку камнями выдолбить это бункер вонючий наваливаемся на стенку каменную А пока у рядовых было занятие они рейдили домик камнями, у меня было время, чтобы спокойненько улучшить нашу казарму. Ведь в этот момент я был полностью свободен и никто меня не блочил. И спустя всего один час после вайпа у нас появился третий верстак, а второй верстак я поставил в общий доступ рядовым, чтобы они могли им пользоваться. Мясо. Забирайте пай по него, Кто это? Кто это? Куда убежал? Наше выживание шло практически как по маслу. Наша армия стабильно развивалась и у каждого даже появились комнаты в казарме. Но так было только в начале. Мы просто все друг друга убивают. Что за фигня? У нас появились призраки. Если вы не знаете, кто это такие, то я вам объясню. Это те люди, которые ставят наши ники и пытаются пробраться в наш клан и узнать пароли. И зачастую поймать их довольно сложно, особенно когда у тебя такая огромная армия, в которой было 130 человек. Ты просто не можешь уследить за всеми. Поэтому в какой-то момент, чтобы найти таких типов, мне нужно было сделать всего лишь построение, чтобы найти похожие ники. Построение на втором этаже. Не надо мешать. Стройтесь в линейку напротив стенки на втором этаже. Строимся на втором этаже, ребят. Меня убил. Меня убил рядовой 67. Убили его, нет? И распознать тех, кто был предателем, было довольно несложно. Мне нужно было всего лишь дать какую-то команду, чтобы люди ее выполняли. И те, кто не выполнял, очевидно, не находился с нами в Дискорде. И это означало, что те люди, которые не выполняют команды, просто шпионы. Вот он убегает. Я его убил камнем. Какой-то на улице Жека от даб, даб Вот еще, вот еще левый чел бегает, голый. Вот, на улице его. Жека даб, -даб с Вот, его тоже надо убивать. Вот этого убивайте, я за ним бегаю. 79-й, походу, не наш, потому что он нифига не слышит. Кто еще не слышит? Ты слышишь, 61-й? Не слышишь, походу. Все, наконец-то, мы построились, наконец-то. Просто это свершилось. Надо посмотреть на наличие одинаковых ников. Я уже, я уже посмотрел. Посмотрел, его. нет ни одного, да? Окей, Но... отлично. мельком. А также мы добавили всех наших во френд-лист, то есть все свои подсвечивали синим ником. И у призраков больше не оставалось никакого шанса подойти ближе к генералу. Убил его. У нас, по дому, иногда была такая неразбериха, что приходилось расчехлять Бильба Беггинса. После чего я все-таки достроил второй этаж, потому что к нам частенько начали закидывать гранаты. И на нас снова напали клановые игроки, которые прилетели на коптере. БЛИН! Это вообще рядом было! Дал no хит И после того, как весь сервер узнал, то, что мы здесь обитаем, они начали приходить к нам снова и снова. И нам с этим нужно было что-то делать. Хорош, рядовой молодец. Я нашел выход из этой ситуации. Нам нужно было всего лишь поделиться на команды, в которой присутствовал бы хотя бы один командир. И как минимум нам нужно было сменить нашу геолокацию и построиться на новом месте. Но вначале нам нужно было отбиться от клановых игроков, которые сидели у нас под домом и не выпускали моих рядовых бойцов. Тут просто очень много человек. Готовьтесь к защите дома, на нас напали. Армия! На самом деле, в этой казарме было практически невозможно играть. Вы просто посмотрите, сколько сумочек у нас лежало. Нам срочно нужен был новый дом. После того, как моя армия отбилась от набегов, нам нужно было купить лодку и вместе с командирами отправиться на разведку данного острова. Ведь именно там мы смогли бы спокойно разместить несколько казарм и разделиться на команды. Короче, я выплыву. Лови сюда, Панч. Мы на z 3 сейчас будем. Туда бегите. Пончик лодкой аккуратно. Все командиры были в сборе, и нас ждало большое путешествие. Нам нужно было доплыть до острова и отстроить там несколько казарм. Ведь жить в одной большой казарме, как показала практика, было довольно непрактично. Я построю дом тогда здесь сразу. Сейчас построим тут домики, просто 3 на 3 дефолтные ставим, и все дофигища такие. Угу. Я здесь забираю место. И наши разведчики на этом острове уже умудрились найти какую-то базу, где плавились большие печки. Четыре печки плавят, просто забитые металлом. Но надо забачить турели, там их достаточно много, но я не могу всунуть. Нам пока надо дома построить. Я ставлю основной пароль, типа, вот, который вы знаете. Каждый командир отстраивал свою казарму. И как только они были достроены, мы уже могли заселять сюда своих бойцов. Может зеленку? зеленку. Я на пол, И, наконец, нам оставалось всего лишь перевести лут с нашей первой казармы. И забрать оттуда наши верстаки. Потому что клан, который постоянно на нас нападал, точно что-то планировал. И нам это нужно было сделать как можно быстрее. Давай я заберу все леса. Кто-то заберет все компоненты. А потом у меня и вовсе появилась гениальная идея. Как нам засейвить весь основной лут, чтобы никакая мышь у нас его не украла. Или твой леся дом можем как командирский забрать, и а им рядом построить. Вообще без проблем. Командирский дом должен быть, потому что нафиг. Да. Наконец мы забились ресурсами и поплыли на наш остров. А большинство бойцов уже до него добежали, и мы были готовы осваивать новую территорию. Короче, это генеральская будет крепость, а вам рядом отстроим, всем. На этот раз мы решили сделать все хитрее, отстроить несколько казарм и поделить нашу армию, чтобы предатели не могли воровать весь наш лут. Нас было больше ста человек, и нам пришлось отстроить больше пяти казарм. Можно, знаешь, просто маленькие домики построить, и они сами их улучшат. Бегая по нашему острову, я наткнулся на ту самую территорию, про которую мне говорил мой разведчик. Там действительно плавили четыре большие печи, которые были защищены только турелями. А у нас, как вы знаете, были изучены скоростные ракеты и ракетница. Там же я даже познакомился с владельцем этой территории. Сюда... Я знаю, что надо делать. Мы можем сейчас эти печки ограбить. Добежав до дома, я сразу поставил на крафт скоростные ракеты. И мы уже были практически готовы грабить эту территорию. Нам оставалось всего лишь собрать армию. Короче, идем за мной. У нас есть работа, ребят. Нам нужно турели ограбить у типов. Чуваки, с оружием, стойте с оружием, просто прикрывайте. Не лезьте никуда. Убил типа. Лутайте, берите оружие. Одна минус. Там еще одна. Там еще две или три. Он гаражку открывает. Гаражку открыл. На стрелке. Мы можем убить его и залутать их. Я на крыше! Я на крыше, я контрю короче, сейчас он откроет двери, мы его убьем на крыше. После чего я даже пару бомжиков протолкал внутрь, чтобы они контрили выход на крышу. И дальше продолжал взрывать турельки, которые мешали залутать нам печки. Фига вас там на крыше. Открыл! Все, минус что тут о металл металл так господа мы можем уходить можем уходить мы забрали то что хотели а то он чё самый умный был с нас с калаша стрелять слышишь дом безнаказанный останется мы ограбили их печку, и после этого я начал расширять нашу командирскую базу, ведь места, куда складывать ресурсы, уже абсолютно не было. А металльчик, который мы йоникнули, мы тоже пустили в дело и улучшили некоторые стенки. Я наш дом центровину, ну точнее, к шкафу улучшил металл. Угу. Постепенно практически все рядовые смогли добежать до этого острова, и впереди нас ждала колоссальная работа, нам нужно было распределить их по командам. А, 116-й вот, понял, со стримом переношу. 112-й, ой, 12-й есть такой? После того, как мы ограбили клановых игроков, они начали приходить к нам с пуликом. Они пытались уничтожить нашу армию, но ну, а нам командирам приходилось защищать ее любой ценой. Ух. У нас тревога, у нас тревога чиди, нам хату ломают. Надо пришли, челики ломают нам хату. Выключить факела. Тут с пуликом, говорят, пришли, я не знаю. Слышу. Убил. Пулик убил. Пулик засейвил. Убил. Престоносец. Это не тем, кому мы сейчас ходили. Марса Так, ребят, давайте вам принесу пушки, будете отбиваться хотя бы чем-то. Держите. Я не успел идти спасти. Пока мы занимались нашим островом, нашу первую казарму, рейдил клан, который постоянно по нам стрелял с ракет. Да, они добились, потому что у нас нету спальников. Эфрейдером. Да, зарейдили, зарейдили, слышь, по фоллу. Мы, мы, а -а -а. мы, мы, мы, мы с того отеля тюрьму сделаем. Да, чувак, какой это отель. Нам он нафиг не нужен, мы переехали отсюда. Ты чё думаешь? Чей, мы мы отсюда что думаешь? Мы перенесли отсюда фиг знает сколько ресов, а вы как бы зарейдили пустышку только что. Наша первая казарма была полностью прорейжена. Но не расстраивайтесь, ведь в ней абсолютно ничего не было, потому что все мы перенесли на остров. Ну а в будущем этот остров подготовил для нас множество различных испытаний, с которыми мы должны были справиться сообща. Нам нужно было где-то фармить компоненты. А самая ближайшая рт как нам было, это заброшенная военная база. Но мы были не единственными челиками, которые пытались ее полутать. <связать> Ой. Убил, но это не он был. У меня нет. Это не он был. минус на да. убил ко мне можете прийти ребят кто-нибудь на милитарку тут еще болт и войны с этими ребятами у нас были очень долго да нету Тут же есть Клоновые игроки, которые жили на нашем острове, очень сильно на нас обиделись. И они стабильно приходили и убивали моих ребят. Пока командир номер 5, то есть панихида, следил за ними, я собрал с собой небольшой сетик и вернулся снова к их базе. Мы еще будем типов ожидать, они где-то здесь. Но ну, они куда-то побежали, но мы можем их закрыть жестко на крыше. Дай хит ему еще раз. А, они на рыбачку пошли. Догнать нам их не получилось, они убежали в сейф-зону. И находились там они очень долго. И тогда в моей голове появился гениальный план. Я скрафтил разрывные и решил немножечко их подбайтить и выбить у них одну дверь на втором этаже. Хорош. Посмотрим, что у них таится за этой дверью. Жильщик, если чё, если там гонда, то, ну, да. ну, ладно, тут гаражка. За этой дверью было все закрыто, но план сработал. Они появились дома, ведь подумали, что их рейдят. Тут рель стоит. Ай, папа, Открыто, открыто. Да? Я внутри! Уфу, Дип! Я почти в бункере. Я боюсь, там гантрапы. Я не знаю, если я пробурюсь туда, сможем. Но они закрыли двери кое-какие. Они могут выскочить, меня просто ушатать нафиг. Моя армия высвободить меня отсюда не могла, а я был заперт в этом доме, вместе с клановыми игроками. И я не знал, что делать, но я собирался драться до последнего. А есть, понятно, Убил. <плыл> Убил еще. <плыл> я возле МВК двери, слышишь? Я пытался выбориться на улицу всеми доступными методами. Пока не открыл хозяин дома и не бахнул меня с ракеты. Он меня взорвал. Выбраться, очевидно, я отсюда бы не смог, потому что там была буферка, но зато я узнал строение их дома. Клановые игроки на нас очень сильно обиделись. Взяли болтовки и сели на скалу. И начали постоянно отстреливать моих рядовых. Один минус. Они настолько сильно нам надоели, что мы решили потратить время на подготовку для рейда. И нафармили очень много серы. Нормально. Короче, надо зачилиться и потихоньку просто покрафтить. Спустя 30 минут я наконец-то смог скрафтить ракеты. Оставалось всего лишь собрать нашу армию и раздать им приказы. Так, ребят, скоро рейд. Собирайтесь, одевайтесь. Уважаемая армия, мы наконец-то с вами собрались чтобы пойти и уничтожить тот клан на воде, который нам не давал жизни на этом острове. Спасибо за штаны. Все в чат, как наш клан называется? Очко! Очко. очко. очко. И что мы сейчас будем делать правильно? Развернулись и бегом пошли прямо на рейд. Стоп, только подойди и ставим ко мне пончик. Ладно, мы не, не видим пончика, идем вперед, короче. Генерал, я буду вас защищать. Они б сейчас сад, бы сейчас доложили, что если здесь увидели, сколько нас. Они бы сами все двери открыли. А, это бункер О, хорош. Кто следующий хочет туда прыгнуть? Ну не лезьте, ребят. Мы вас пустим потом, как рейдим. Стойте, смотрите, просто прикрывайте и все. Стой. Нормально, я бахну. Дверь. Ой, вот оно, вот оно, вот оно. М -м -м. Короче, показывал один раз, как правильно... О, хорош. О, -о, О, неплохо. Это окуп. Это окуп. Это окуп, ребята! И вы даже не можете себе представить, насколько же быстро кончился лут в этих ящиках. Его смели буквально за пару секунд. Рейд был действительно неплох, у нас даже забились ящики. У кого-то появилось оружие, а у нас появилось много ресурсов. А также на этом острове мы остались действительно одни, только наша армия и никого больше. Чтобы было еще безопаснее, мы с командирами решили огородить наши казармы. И для этого нужно было много забора. Хорошо, что у нас была команда лесорубов. Четвертый топор, пятый топор, шестой топор. <смех> не самое эпичное вообще в этом вайпе Это смотреть, как челики фармили вначале Камнями дерево, а теперь топорами <смех> Это реально эпик Ради этого стоило жить целый день просто Офигеть просто, работа кипит Просто я не успеваю смотреть, как деревья сыпятся А зачем вообще кланам бензопилы, слышишь? Пошел топорами, фш, все Вырубил весь лес Мы еще 80 стен сделаем, нормально будет Э -э, пончик, ставь, бери дерево, оставь шкафы на крафт. Шкафы придется расставлять. Да, я фул. Надо мост построить деревянный, да, через э -э, воду. И бегать, фармить серу. Жесть. Тут... <с... <с...> Тут просто реально очень много типов бегает. Опа, а что это? Возле нас частенько пролетали различные коптеры и проплывали лодки. И я не представляю каково было их удивление, когда по ним летело столько пуль. И поверьте мне, деревянного забора на всю эту территорию ушло очень много. А на следующий день у нас были действительно грандиозные планы. Остров это слишком много фарма, нам лучше упороться зафармить серу и металлу, пойти что-то большое за рейди, чем фармить на остров. И в этот же день мы улучшили нашу командирскую казарму и добавили еще пару буферы. Наша территория разбивалась не по дням, а по часам. Наш остров преобразился, у нас даже появился бассейн. И это был только первый день нашего выживания. А впереди вас ждет второй, самый эпичный день. Да. Следующий день у нас начался с музыкальной сцены. По некой информации, в этот день на нас готовился напасть самый опасный клан на этом сервере. И нам нужно было как минимум к этому подготовиться. Так, что я хотел сделать? Надо спальники по всей территории побегать, раскидать. И надо доступ от вышки. Леся, у тебя будет задача. Какая? Блокеры накидать. Но кроме клана 90-х, на нас собирались напасть и другие клановые игроки. Все пытались захватить наш остров. О, нифига себе, у нас движуха. Кто-то построил кибитку прямо возле нас, и явно у них были не очень хорошие намерения. Лестницы нет у нас? Армия там противники, надо с ними что-то делать. Короче, лестницы нужны. Мы всех убили? Сейчас освободим. Стой, держись, боец. Боец, держись. На нашем острове появлялось все больше и больше противников. И церемониться мы с ними не стали. Нам нужно было их выселять. Поехали. Стой, хватит Выходит один Зашел обратно Шкаф, ставь шкаф Побыстрее, ребят Всех убил нафиг Справиться с ними нам не составило и труда, но у нас оставалась самая главная проблема. У нас не было ткани, чтобы все могли поставить себе спальники. Поэтому в какой-то момент нам даже пришлось отстроить свою ферму. Нормально, только плантации бы побольше нам. Но... А знаете, чем занимались наши рядовые, пока генералы и командиры готовились к самому масштабному сражению? Эх, они загоняли большую лодку на свою крышу. Не спрашивайте зачем, потому что я и сам не знаю зачем. Офигеть, они сумасшедшие, реально. Они реально лодку затолкали и ей ограждение сделали, слышишь? Ой, блин. Интересно, кого первым они рейдить будут? Кто разрешал срать на нашей территории? Рядовой 131. Вставайте. Вставайте и надевайте свои трусы, говорю. Но даже с фермы у нас все равно оставалась большая проблема с тканью, поэтому в какой-то момент у нас появилась корова, и мы даже решили слетать на переработчик. До рейда оставалось буквально пару часов. Вы максимально тратите ресурсы в дома, ставьте буферки каменные, там, улучшайте металл, там, если шкаф не улучшен. Поставьте большие печки, заправьте на металл, поехали, если Кто уж тут? Редовый 26, кто это? и вы посмотрите на это прекрасное небо. Рядовые и не представляли в этот момент, что их будет ждать впереди и в каком сражении им придется участвовать. После того как мы засейвили всю ткань, у нас появилась идея залутать большой карьер, ведь там можно было нафармить много металла в кратчайшие сроки, до рейда оставалось всего лишь час. Убивайте ботов, потом переставим корову. Ребят, все, собираемся. Хильтесь максимально. Все, в принципе, в целом мы пару инвентарей металла унесли. Ну, может быть даже, ну, два с половиной. А по приезде домой мы улучшили все, что могли в металл. И нам оставалось всего лишь дождаться рейда. До рейда оставались считанные минуты. Мне нужно было подготовить нашу армию. Алло. Минуточку, внимание! Все бомжары, которые хотят поучаствовать в рейде, у меня для вас есть небольшие подарки, чтобы мы понимали, что вы свои. Короче, подходим сюда, я раздам вам топовый головной убор. Скорее всего, у нас придет рейдить самый огромный клан на этом сервере, и тут начнется жесткий ад. Все, что вам нужно сейчас сделать, это накидать очень много спальников. И тогда будет реально весело. 48. Все, ребят, нет, готовьтесь. Нет, нам ткань нужна. Каждый боец получал топовый головной убор, по которому мы могли бы понять, что это свой или не свой. Короче говоря, наша армия уже была практически готова к этому легендарному сражению. И вот настал тот час, клан 90-х вылетели отстраивать кибитку. У нас были с ними небольшие договоренности, они попросили дать им время, чтобы они могли построиться, чтобы файт был действительно легендарным. Все, ребят, мы знаем, с какой они стороны будут начинать. С нашей стороны... Их, походу, сби... их сбивают, их сбивают, походу, слышь? Все, не стреляем в них. Офигеть их много. Офигеть их много, чуваки. Их очень много. Их очень много. Они все в топ-сетах. А мы здесь... У кого-то хазик, у кого-то нет хазика, бомжам бегают. Чисто пару человек. В Они машет. Мы за честные, как бы, файты, поэтому мы в них... Один упал, да, поднимают его. Их минимум 15, солите сколько их! Их очень много! Я впервые вижу такой рейд, что челики просто даже без агрессии строят кибитку возле нас. А мы стоим смотрим, как они это делают. Это было бы просто нечестно задавить их толпой во время того, как они отстраивали кибитку. Мы решили дать им небольшую фору, чтобы потом устроить действительно легендарный замес. Они в МВК грейдят. Просто... Это плохо. В какой-то момент я понял, что скорее всего шансов их победить у нас нет. И поэтому я решил добавить дополнительный слой защиты в виде колючек и деревянного забора. Я могу сделать так, чтобы слева могли люди, если что, выходить и фигачить их. Я не знаю, что чувствовали мои бойцы, но мне было в этот момент действительно страшно. Нас окружили с двух сторон и построили кибитку даже сзади нас. Но мы были действительно готовы дать мощнейший бой и драться до последнего. Присаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни. Впереди вас будет ждать самый легендарный и самый эпичный контент. Сзади Раз. летят, сзади летят коровы, коровы сзади Сколько? СП, Сколько? Три, четыре, да, куча коров. Где? Четыре коровы на дереве, Шесть коров. Шесть коров. Шесть коров. Шесть коров. Шесть коров. Нас, нас забайтили, нас перебайтили просто. мрс в нас! Походу в нас, походу в нас! Не успели, Они, они башню, они башни вынесли Тут коровы просто все взорвались На крыше бахнулось Все понеслось, ребят Ждем когда они, ждем когда они пройдут Ждем когда они пройдут ребят Армия, ждем, когда они пойдут нас бурить привет, привет. Они, просто, они просто дырявят наш мейн привет, привет. <свят> <свят> <свят> а, они, они забор, они забор вынесли Справа мину забор 15 фпс. <свят> Слева минус забор, слева минус забор. Четыре хита одного убил. Они слева, слева, слева, слева, слева, слева, слева. Минус тип слева, минус тип слева, фу. Минус тип, еще один минус. Я пытаюсь, я пытаюсь слева лутать. Слева лутаю, куча ракет. Меня убили. Ребят, бомжами, вы хотите лутать, просто все выходите лутать. Они стенки ставят. Лутайте... Не, за забором, за забором, враги. Чуваки, сражаемся до последнего ФПС. -а. До последнего ФПС -а сражаемся, как мужики. Без всяких никак нет. Только так точно, только в бой. Защищаем наш остров. Он ракеты забрал. Кидаю Эвки! Убил эфкой Поставил стенку Убил типа Убил типа в топ-сете Забираю ракеты Меня убивают Меня убили Я с ракетами Там один Свой я опять своего убил Убил я убил я убил троих я убил троих в заборе там, там все там все наших там, там наши всех убили они вышку сносят они вышку под ноль снесли убил одного справа убил он шкаф ставит убил еще одного Я троих убил. О, их тут много, их тут много. Я там троих или четверых убил справа. В, дыр в дырке в заборе. Убил раз. Убил два. Вдоль забора валяются, возле забора прям. Еще убил, еще убил, я я троих убил. Понял, они, наш, они нашли место, откуда я стреляю. Мне лесу разбили. У меня ни патронов ничего нет. Тут дырка, тут просто что? Тут хана пятой казарме. Они шкафы, они, прикиньте, рейдят и шкафы ставят. Убил, пофиг. Я не знаю, я убил... Ох ты, их тут много, их тут много, их тут много. Лутайте то, что видите, оружие лутайте, относим домой. Уходим в заборы, уходим в заборы, в заборы, в заборы уходим. Не говорите, что у них ракеты кончились, такого не может быть. турель ту турель одного убила кто бежит есть оружие выруби выруби фонарь о спасибо спасибо рядовой они внутри, они внутри сишки кидают. Да. Я раз транслирую, ты помогаешь и навести. Я контрю пятую. Контрю пятую казарму. Убил одного. Убил под хатой прям топ-сет. Под фермой, под фермой. Еще одного убил. Двоих убил. У нас входите вы. На. Кто-то двери не закрыл. Не Вы что, рофлите? Нет, я открыл двери, не связан. Я их закрыл внутри, я их закрыл внутри, я закрыл внутри. Я закрыл Где внутри. они? Где они? Где вторая находится? Это я, это я, это я. Да кто меня убивает? Запустите внутрь. Где они? Открывай, открывай, открывай. Они там за МВК? Вот да. Откройте вот дверь, как двери. Открой. Откройся, дверь, Откройся. Какой пароль. Убил. Хорош. закройте дверь. Там еще один будет сейчас. Дай домик дай домик дай, дай домик, дай домик, дай домик, чизяй. Откройся двери сейчас. Ты можешь... 71-го строка пушек. Дай, дай домик. Неси домой, неси домой. У нас оружие кончается. Нет патронов. На. Это не это это. Убил много, очень много на выходе И что? Улетайте, выс пожалуйста, выс калашистов выс. убил, МВК от сет. Где? На выходе 128 патронов нашел, слышите, калаш? Еще убил Убил, убил, убил, убил типа убил. Хорош Идем пятую, пятую, пятую надо Убил типа, который лутал иду вторую отбивать, иду вторую отбивать. Я иду пятую отбивать. Бил типа схалашал. Я в пят, блядь, только я не знаю, где вход на крышу. Я знаю где. Поднимайся наверх. Отбили пятую. Пятую не совсем отбили, тут непонятно где он. О! Э, стой, сори. Блин! Скинь туда, слышишь? Скинь я тебе Убили его! Убили! ха Тут чё с базукой кого-то бахнул? Убил его! С какой стороны чел обхать? Я не, не знаю, я всех бомжей поле. убил. Ребят, полутайте, короче, слева от каменного забора. Убил ещё! Возьми, бил, возьми, бил, возьми, У них чё, оружие кончилось? Я не понял. Возможно, да, возможно, У них брони нету 100% Я Типа убил, он вообще в говно броню. Убил ТП на вышке. А кто? кто может, Подожди, а кто, кто у них все украл, если не мы? Я не понимаю. У нас ничего нет. Но где-то в трупах лежит. Трупов очень много с правой стороны. Жесть просто. Это что вообще происходит здесь? Честно говоря, я все... Я думал, то, что рейд закончится намного дольше будет идти. А он уже, походу, подсбавил темп этот рейд. Не, ну фана они получили, мне кажется, много. И на такой прекрасной ноте этот рейд был полностью завершен. У них кончилось абсолютно все. и ракеты, и патроны, и хилки. Очко ГГ, пишет, очко ГГ, мы победили. Nice, nice, nice, nice. Пишите 90 е топ, пишите 90 е топ, 90 топ, 90 топ просто. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, все не стреляем ребят, все, не стреляем, не стреляем, генерал говорит не стреляем, не стреляем. Ребят, девяносто пят, ой, 90-й, можете к нам заходить. Спасибо вам огромное за рейд, это было реально просто что-то сумасшедшее. Дима, Заходите к нам, ребят, да. на тусовку. Сейчас, секундочку, подойдет. Короче, Дим, спасибо тебе за контент, это был хороший рейд. Пойдем, пойдем, пойдем, возле стенок выстроимся сейчас просто и все. Ой, вы посмотрите на это. По-моему, тут весь сервер бегает, слышишь? <смех> Не, ну клан 90-х это реально топчики. Просто это такой файт, да. Это достойное сражение. Просто. Реально очень достойное. Мы полтора часа сражались. <смех> это было очень жестко. И после такого рейда я даже зашел в Дискорд к этим парням, которые пытались нас рейдить. И мы с ними, скажем так, душевненько пообщались. Давай, давай знаешь, как сделаем? <смех> я думаю. Будет удобнее и приятнее, что ты ко всем к нам спустишься, я сейчас перекину ко всем. Да, да, да конечно. Крест, какова моя армия? Бомжей? Мощно, мощно, мощно. Вы, наверное, мощно. просто не успевали их убивать. Я не знаю, там такое, которое... Патронов в ноль. Просто патроны закончились. Закончилось всё. Не, ну как, с этим кто Я не понимаю, если у вас закончилось все и у нас, а где все оружие? Да и такую деревню зарейдить надо ракет, ну с минимум, о, пей, у нас нахуй. было сколько, у нас почти три ящика было, и мы в итоге отстреляли ракеты, вроде смотрим, для те, где ракеты, а их нету. Сколько людей, сколько стрельбы, просто это вообще жопа было. Там, говорит, Сочи, Короче, от этого рейда эмоции получили абсолютно все. И неважно, кто победил. Две армии сражались очень достойно. Но армию очко победить так никто и не смог. А еще позже 90-е решили показать нам свою базу полностью. И провести, так сказать, небольшую экскурсию по их территории. Так, сзади сзади там еще бегут рядовые. Сейчас откроем за, за весу этой тайны. Дома 90-е. Поруем все поруем, все воруем. Дефолтные сущелики. Варруем, воруем, воруем, воруем. Весь вайб порует. Пацаны, заходите в дом, там самое вкусное. Наверх лезьте. Здесь так себе. Давай, как все Офигеть! Мы ага. лутаем бомжи, собрали быстро нахуй. Домой, до, до, до, домой, ребята. И именно так выглядит вайб, о котором мечтает каждый растер. Потому что встретить такой контент практически невозможно. Ну а напоследок мы с моей небольшой армией решили пронести соседа, чтобы устроить ему небольшой подарок. И нет, забирать ресурсы мы его не собирались. Еще двое. Бахай, еще одна. Все. Одну ракету еще кто-нибудь. Найс. Все, не-не-не-не-не. Вот где турель? Туда стреляем с базуки. Туда стреляем. Ребят, не промахиваемся. Нам ракет не хватит. Короче, вон туда бахаем. Офигенный рейд. Hello, hello. Hey, hey, hey. Киляйтесь, киляйтесь все, ребята. <связь> <связь> И этот вайп для некоторых ребят точно останется запоминающимся навсегда. И скорее всего, самым лучшим. Но мы с вами сделали что-то крутое, мне кажется. Вот этот вайп, он увековечен в наших сердцах. Вы просто представьте масштабы. Мы смогли собрать 140 человек в одну команду на один сервер. И даже смогли как-то выжить. Даже смогли построить домики. Даже смогли до ракет развиться, при том, что у нас постоянно кто-то что-то воровал. Вообще, тройное ура просто. Тройное ура очкошникам. Клану очко это был действительно один из самых шедевральных вайпов и я просто был обязан вставить этот фрагмент еще раз но уже от камеры плюшки потому что с ее камеры было видно абсолютно все Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом видосе. 130 рядовым, клану 90-х, отдельное спасибо рядовому 71-му. И в целом, спасибо всем огромное моим подписчикам, которые помогли мне исполнить мою мечту и набрать миллион подписчиков. Впереди вас будут ждать только интересные истории. И надеюсь, этот видос останется в памяти у вас надолго. Не забывайте ставить лайки, писать комментики и подписываться на канал. А если и ты хочешь когда-то поучаствовать в таких масштабных сражениях, переходи в мой телеграм, именно там я набрал свою армию. Ну и всем пока!